Uh, у нас запускается новая площадка в фонде взаимопомощи WorldMoney под названием Клевер. Uh, состоит она из двух площадок. Uh, две площадки Клевер Мини и основная площадка Клевер. Каждая площадка, uh, uh, скажем так, симметрична, но они не взаимосвязаны. Uh, они состоят из двух столов. Да? Из двух столов в каждом столе три уровня распределение партнеров каждая площадка двигается по часовой стрелке каждый кто меня спрашивает и интересуется именно также она будет выглядеть и в кабинете то есть начиная с первого партнера до да, после вашей активации идет движение по часовой стрелке Уникальность данной этой площадки заключается в том, что еще такого не было, и она э, на все 100% управляемая. Управляемая это значит, можно в ней бронировать места и ваших партнеров расставлять внутри каждого стола таким образом, как вам, на ваш взгляд, выгодно, удобно, перспективно и так далее. Да? Помимо этого, в площадке предусмотрены также переливы от вышестоящих спонсоров и докупка клонов. То есть вы можете заполнять столы путем приобретения клонов, что вам позволяет ускорять свое движение. То есть, соответственно, что можно из этого сделать вывода, что... Если даже у вас не получается приглашать на первой стадии, да, или там э, у вас получается приглашать не но так активно, как хотелось бы вам, но вы можете, докупая свои клоны, да, свои места, заполнять, да заполнять, продвигаясь дальше. Напомню, что у нас клоны – э, клон это как бы ваш дополнительный кабинет, только он находится в вашем, внутри вашего же кабинета то есть не нужны там дополнительные регистрации не нужны там дополнительные какие-то почты кошельки и так далее все проходит, по, происходит из одного кабинета да и соответственно для понимания то есть вы когда покупаете клон это как бы ваш лично приглашенный партнер это партнер первого уровня клон первого уровня и соответственно в дальнейшем, разбирая площадку по начислениям, вы должны понимать, что это ваш клон первого уровня. И все начисления идут. Уровневые начисления от клона. Реферальные начисления также это от вашего клона. И, соответственно, тем самым, когда вы расширяете свою структуру, то у вас начисления увеличиваются в разы за счет ваших приобретенных клонов. Далее значит вход вход то есть для чего это было сделано две площадки клевер мини клевер основной да они естественно отличаются входа вход в клевер мини составляет 300 рублей это бюджетный вход на мой взгляд это специально было сделано для новичков для начинающих вообще бизнес индустрии до да, в интернете хотят разобраться понять что делать как делать как это все работает да изнутри вот эту всю кухню прочувствовать попробовать и понять его это или нет да, и поэтому бюджетный вход в 300 рублей это доступная сумма каждому не только как бы ее потратить да, на вход ну и также в случае если у него ничего не получится да и он не сможет там колоссально заработать он разочаруется в этом направлении то ему не жалко будет их потерять, да, по большому счету. Но основная площадка Клевер, да, вход в нее составляет 3000 рублей. Конечно же, это уже для людей, которые разобрались в интернет-индустрии, в этой сфере, да, понимают, как это работает, что нужно делать, знакомы там с администрацией фонда, либо знакомы с партнерами фонда. Да, уже поработали, уже знают, что фонд ⁇ это надежная организация, да, в ней работают надежные люди, с которыми можно пообщаться, с которыми можно обменяться знаниями, опытом, получить какую-то помощь. Да, то есть уже знают, что это надежно. И если говорить о том, что человек хочет более, ну, более выгодный доход, да, более крупный доход, да, то, соответственно, те, кто уже в сетевом бизнесе давно знает, да, что если мы говорим о матричных проектах, то кто стремится да, минимизировать количество приглашений, да, чем меньше приглашений, но больше вход, тем это выгоднее да, и удобнее. Да? То есть, соответственно, чтобы выйти на хороший доход, это нужно понимать, что в сетевом бизнесе это в первую очередь это обязательно приглашение Да потому что ну без приглашения ни, ни, Ну никак это сеть это сеть строится структура и тут само по себе от самого названия сетевой бизнес да, несет посыл о том что приглашать нужно нужно учиться нужно понимать нужно спрашивать нужно знакомиться с людьми которые это делают быстро на автомате на автопилоте и так далее. Да? И, соответственно, как также вы должны понимать, что чем больше, чем крупнее вход, да, а без вложения, опять же, это невозможно. Да? Деньгам нужно откуда-то браться. Да? Вот многие не понимают, что как как без вложений, да, что вот вход, заработок без вложений. У меня всегда вопрос, заработок без вложений, откуда деньги берутся? Кто-то же все равно должен вкладывать. Да? заработок есть должен быть складываться с каких-то вложений поэтому э, здесь у нас мы говорим о матричном проекте в котором чем больше вход тем больше прибыль соответственно состоят они да из двух столов повторюсь и у них есть интересное распределение денежных средств мы говорим о том что этот новый новая площадка клевер она э, приносит прибыль э, от каждого приглашенного партнера. Вот вчера в чате одна девочка там мне писала, я вот, до сих пор меня не укладывалось. Э, пишет, э, типа, это, ну там надо много приглашать. Я говорю, ну как много? Ну с каждого, мы говорим, с каждого партнера, который под вас станет э, э, площадку, да, вам приносит деньги. А мне пишет, да, это понятно, ну там чуть ли не пол Китая надо пригласить Ну как вот то есть когда человек объясняет что уже с каждого партнера вам капает денежка да как пол Китая приглашать вот мне вот это не укладывается я ей спрашиваю а вот ты работаешь в проекте BINX там выплата идет только с пятого стола семиместного то есть нужно четыре стола заполнить выйти на пятый стол и начинать пятый стол заполнять да, чтобы начинать что-то получать да? То есть, там не пол Китая надо пригласить. Что-то по моим подсчетам, там 4000 надо бизнес занять, там, по всей структуре, да. А здесь-то уже с первого, да. Вот вы активировались, активировались. Вот этот человечек у вас встал, неважно откуда. Перелив это, либо лично ваши приглашенные, уже прилетели деньги. Разве это плохо? Нет, это неплохо. Да то есть и мы говорим о том что в этом и есть уникальность и плюс да тому что пассивный вы партнер вы получаете одну часть денег активный вы партнер значит вы получаете другую сумму денег все работает да, на полном автомате всего лишь на все нужно идти э, пробовать да и стремиться недаром как говорят да ты э, не узнаешь если не попробуешь да как можно судить о тех или иных вещах да если вы даже с ними не столкнулись я тут напомню что у меня был вчера подготовлен свой рисуночек небольшой побольше да чтобы было понятно итак сегодня такой вопрос был до да, 300 рублей вот объясните как 300 рублей разбредаются да, куда они деваются Вроде как, получается, человек встал, 150 рублей куда-то ушли, а куда 150 рублей делись. То есть люди не понимают. Да? Вот, поэтому четко вот разрисована картина. И вот, вот здесь я выделю для вас специально вот по таким границам. Площадка Клевер Мини. Да? Заработок по уровням, заработок по реферальной программе. Вот первый стол у нас идет с вами. Он идет вот таким вот образом. И вот смотрите, когда человечек становится к вам в структуру, да, после активации стола за 300 рублей, вот вы, да, и вот к вам стал человек. Ой. Давайте даже проще покажу, наверное, не так, а вот вот так вот. То есть, допустим, у вас идет заполнение столов. И вот у вас партнер становится на третьем уровне. Да? Да, кто еще раз напомнит, да, кто не запомнил, уровни вашего лепестка, вашего стола, да, я его называю лепестком, заключается в, в том, что у вас есть первый уровень, это на первом уровне под вами становятся три человека. Это ограниченная как бы, площадка, это ограниченный стол, он ограничен тремя людьми под вами. Или я люблю называть это больше три бизнес-места. Потому что э, это могут быть не только ваши лично приглашенные партнеры, это могут быть переливы от вышестоящей структуры, и также это могут быть ваши клоны. Соответственно, это уже является не как говорится больше бизнес-местом, да, которое просто нужно заполнить э, кем-то. Да, либо приглашать людей, либо дожидаться переливов, либо докупать клоны. Вот, соответственно, стол стоит из трех уровней. да, И вот на первом уровне идет ограничение. Три человека, три бизнес-места, под вами. После того, как оно заполнилось, у вас идет заполнение второго уровня, где также у ваших личных первых людей первого уровня должно встать по три человека. Соответственно, есть второй уровень, да, который также он должен заполниться по три человека. Если посчитать, то в результате на втором уровне у вас становится 9 человек. Да. И третий уровень, да, э, который также да, заполняется путем там, э, переливов, путем приглашения партнеров не только вами, но и вашими личниками. Да? То есть вот сюда-то могут становиться не только ваши партнеры, но и надо понимать о том, что э, ваши же личники должны тоже заниматься приглашением. И, соответственно они э, ведут заполнение третьего вашего кольца. Бизнес вообще рассчитан на что? На то, что вы должны пригласить просто три партнера, которые должны вас продублировать. Три партнера вы пригласили, они сделали то же самое. Они пригласили по три. Да? Если посмотреть по-другому, то, в принципе, вот это выглядит, ну, наверное, где-то вот, давайте другим цветом нарисую, это вот, вот так, да. Вот ну, будем считать, что это треугольник у меня получился, да, с этой стороны как тут ладно по-другому сделаем сейчас секунду то есть вот ваш партнер да вот он вот это его структура вот он начинает заполнять свою структуру да и вот у него три партнера впереди то есть получается это его структура другой у вас партнер вот его структура да встал. если же это ваш клон то эту структуру вы заполняете если это э, перелив то, пи, то тот партнер который на переливе но если у него не получается приглашать то естественно это уже делаете вы или дожидаетесь также переливов путем там приглашений, путем э, покупки клонов но суть одна да суть вот таким образом выглядит каждый строит свою структуру и по сути да Бизнес рассчитан на то, что вы должны пригласить всего лишь трех партнеров. Но, естественно, мы хотим э, быстрее развиваться, быстрее зарабатывать, больше зарабатывать, да. И, соответственно, мы и стремимся к тому, что мы помогаем своим партнерам. Те, кто стремится э, помогать своим партнерам, тот получает, как всегда, бумерангом обратное вознаграждение. Почему? Потому что. Когда ваш партнер видит движение, когда ваш партнер видит активность, когда ваш партнер получает результат, у него возникает эффект, как говорится, вот этот вот, мотивации. Эффект мотивации, когда человек становится замотивирован, он видит движение, он начинает получать деньги, он хочет еще больше получать деньги, и, соответственно, он начинает двигаться очень часто люди путают его партнеры путают в такой момент что пригласили партнера он ничего не делает да, ну и все и давай ему ничего не помогать просто человек наоборот это человек которого вы не замотивировали да. здесь вопрос стоит мотивации и первая мотивация это в том случае нужно помочь ему конечно же если после помощи он никакой дальнейшее движение не делает, то все понятно да но в любом случае вы попробовали вы помогли и то есть она в любом случае вам воздаться у нас маркетинге так рассчитаны, что в любом случае активный человек всегда больше зарабатывает если он работает он зарабатывает и получает больше соответственно и здесь у нас маркетинг связан с таким же принципом вознаграждения да и если мы говорим о трех уровнях да то давайте еще раз как я и вчера рассказывал сегодня напомню да то есть идет процесс вознаграждения как человек оплатил как только оплатил 300 рублей вот эти 300 рублей они распределяются в сеть все сто процентов вот э, некоторые засомневались подумали что там опять что-то вот где-то подводные камни э, и э, там что-то администрации нет все 300 рублей все сто процентов этих денежных средств распределяется между партнерами и каким образом давайте первый вариант рассмотрим рассмотрим тот случай когда э, здесь как я уже сказал да допустим на третьем уровне до да, встал ваш личный приглашенный. Партнер. Соответственно после того как он оплатил пошли распределения 25 то что он занялся на третьем месте Да то это идут вознаграждения по уровням, Да напомню что вознаграждение за заработок по уровням идет согласно занятому месту да? то есть первый уровень это Идут вознаграждения вот отсюда. Второй уровень. Давайте другим цветом. Это идут вот отсюда. Да? И третий уровень. Это идет вот отсюда вознаграждение. Плюс э, с третьего уровня да, идет по 50 рублей накопительный баланс. Для активации второго стола. Соответственно, да, когда у вас вот здесь становится партнер на третьем, допустим, уровне, вот они идут распределение этих денежных средств. То есть 50 рублей э, у него уходят первому партнеру, да, вот сюда. 50 рублей они уходят ко, ко второму партнеру, вот сюда. И 25 рублей они уходят вам. Вы как третий уровень так да? то есть точнее он у вас на третьем уровне ну и для него вы как на третьем уровне в глубину да то есть вот эти 25 рублей уходят. далее согласно то есть вот понимаете да вот они первые 125 рублей распределили далее естественно 50 рублей ушли в накопление да это еще 50 это 175 и остается от 300 рублей 125 рублей. Так вот они вот эти 125 рублей, они вот они, да, они также распределяются по уровню. Также в обратном порядке. Но здесь ситуация такая, что если это ваш личник, это ваш личник вы пригласили, да, то вот эти, э, он то он у вас является рефералом первого уровня. И вот эти 50 рублей идут с первого уровня к вам. Вторые 50 рублей второго уровня, они уходят под вашего спонсора, под вашего личного приглашенного спонсора. И вот эти 25 рублей уходят под спонсора вашего спонсора. Еще раз, то есть, если на третьем уровне становится ваш лично приглашенный партнер, то есть, вы его закрываете, у вас здесь все места заняты, у вас начало заполняться третье кольцо, и ваш партнер становится э, в третьем уровне, то это ваш реферал, ваш партнер первого уровня. Для понимания дальнейшего, да, когда, допустим, ваш партнер вот этот же, пригласить своего какого-то личника и он начнет закрывать свое кольцо да вот это свой лепесток как бы у вас это уже по, по сути четвертый да, уровень но э, вы по уровню не получаете да, ничего но зато вы получаете по уровню реферального вознаграждения как э, партнер второго уровня если этот же партнер еще пригласит кого-то также, и тот активируется, это у вас уже пойдет пятое кольцо. Естественно, по уровням вы ничего не получаете, но вы получаете как партнер, как ваш реферал третьего уровня 25 рублей. То есть прелесть этого всего в том, что когда у вас есть структура, есть сеть ваших лично приглашенных партнеров, и когда ваши лично приглашенные партнеры приглашают, и партнеры партнеров тоже приглашают и так до третьего уровня глубины. И неважно, попадают они к вам здесь в кольцо, да, в этот лепесток, или не попадают, вы получаете свои реферальные вознаграждения. И, соответственно,. Еще раз, да, если разобрать эти 300 рублей, которые вот оплачивает каждый вошедший, они вот так и распределяются. Реферальное вознаграждение 125 рублей. 125 рублей это уровневые, согласно занятым местам. Это в сумме 250. И 50 рублей накопления. То есть, когда на... Вы становитесь, ваши партнеры становятся, да, занимают, неважно где-то, да, то есть смысл в чем? Смысл в том, что, допустим, давайте все это отменим, да, сейчас быстренько, уже много черточек. То есть в плане э, чего, если говорить, да, в плане того, что если вот этот партнер становится к вам во второй уровень, то у кого-то же он встал в третий, то есть он стал у вашего спонсора, даже точнее, да, у вашего, у вашего спонсора, да, он стал в третий уровень. И вот эти вот как раз третий там уровень реферальные, третье вознаграждение третьего уровня, согласно лепестка, они должны же куда-то пойти. соответственно, вот эти накопления, они тоже. То есть, каждый партнер, где бы он ни встал, он в любом случае у кого-то становится, у кого-то он становится на первое место, да, вот, допустим, у этого партнера он встанет на первое место, у этого партнера он встанет на втором месте на уровне, а у вас он встал на третьем уровне соответственно, и эти также где-то становятся, То есть, каждое занятое место для кого-то вы становитесь на каком-то уровне. Для меня на первом, для моего спонсора на втором, для спонсора моего спонсора вы становитесь на третьем месте. И, соответственно, эти деньги они распределяются по всем. Но чтобы было интереснее работать именно в плане а, людей, которые занимаются приглашением которые активно в этом участвуют да и не важно что умеют они или не умеют я вот сколько смотрю вот по моей структуре у меня девочки некоторые которые пришли полгода назад они сейчас сорвут и меч к ним люди просят да потому что они им интересно они работают они развиваются они стремятся к этому они учатся да чё говорить я уже своим э, опытом но я за это лето прошел два курса обучения дополнительных Да пускай я там уже половину знал Да но я подчеркнул для себя новое что-то да я взял какие-то новые аспекты какие-то новые фразы какие-то э, новые направления новые возражения новые э, какие-то мнения и так далее да? соответственно для того чтобы это все получалось нужно саморазвиваться саморазвиваться каждый день Да Пускай не каждый день, раз в неделю, взять какой-нибудь урок новый, найти, увидеть, которого вы не видели, и взять его, посмотреть и подчеркнуть для себя что-то новое, что-то э, неизвестное. Вот. Соответственно, это интересно. На мой взгляд, маркетинг интересен в плане того, что даже, как я уже показал, да если вы заполните свой лепесток, свой стол из... Трех уровней то если вы активно приглашаете то вы продолжаете зарабатывать согласно уровню уровню вознаграждения соответственно точно так же если мы посмотрим на, на второй стол да сейчас мы вот это оставим так вот второй стол давайте рассмотрим еще и второй стол то же самое да вот он клевер мини-2 Uh, так, квадратик где вот он клевер мини-2 давайте другим цветом вот так серийники вот его активация идет да путем вы можете причем самое что интересно в этот раз вы можете на старте активировать оба стола сразу то есть за 300 рублей и за 1350 то есть не дожидаясь закрытия первого стола на да, клевер, клевер мини за 300 если вот сюда вернуться да то есть вы можете активировать стол 2 сразу же на старте за 1300 то есть в общем 1650 и потом уже естественно когда у вас стол закроется вы перейдете сюда и вы уже за себя Встанете на свободное место под себя, по броне, куда вам удобно, куда вам выгодно. Потому что как, как вариант, что ваши партнеры э, тоже могут пойти сразу за 1350. Вот, просто я сегодня общался тоже с, с партнером. Она говорит, у меня идет 6 человек, двое идут просто за 300, а четверо идут сразу на оба стола за 1650. Поэтому естественно, у меня уже на старте что-то будет уже и во втором столе заполнено. Правильно? Правильно. То есть, и когда у меня первый стол закроется, естественно, он уже будет становиться куда мне угодно, ну, удобно, куда я посмотрю по броне, выгодно туда я свой клон поставлю. Да, и, соответственно, когда я на, вот эти ребята уже пойдут за мной во второй стол, у меня будет зарабатывать мой вот этот стол, вот этот основной, да, стол активный. И, соответственно, вот этот клон, который у меня, допустим, вот сюда я его поставлю. Сейчас сработает, да? У меня получается в этом, во втором столе уже будет два стола активных. Основной и клон. И, соответственно, когда ребята вот эти за мной пойдут заполнять заполнять, у меня пойдет уже здесь двойной заработок. Соответственно, с тем самым увеличивая мои доходы э, в два раза. И это уже будет тогда не 18 750, да, с этого стола общий доход, а уже за 30 тысяч, вот. А начиная с 1650. Соответственно. Так, вернемся к тому, что как они распределяются. И вот они идут распределение точно так же: 200, 200. 150 по уровню Да то есть вот они первый уровень второй уровень третий уровень да идут денежки и реферальные начисления То есть кто этот партнер сюда перешел мой лично приглашенный или это партнер моего партнера все также распределение по уровню да? первый уровень второй уровень третий уровень точнее со второго с третьего да и вот если математически посчитать 200 200 150 это 550 рублей и тут 250 250 250 это 750 рублей и того у нас получается 1300 рублей и оставшиеся 50 рублей вот от этой суммы 1350 рублей да то есть давайте еще раз Будем понимать, что 1350 рублей, это идет активация второго стола. И вот они именно вот таким образом распределяются. Да? Вот так. Вот они 50 рублей на реинвест. Да? И вот они по 250. В итоге выходит 1350. То есть все те 1350, все 100% денежных средств уйдут. В структуру, в вашу структуру, да. Вот он сюда, парнишка, встанет, ваш. Вот сюда. Блин, да что ж такое-то? Вот он, допустим. Давайте по-другому. Вот он. 1350. Вот сюда вот он встал. 1350 заплатил. И вот они пошли денежные средства. Сюда пошли, сюда пошли. И вам. По уровням они распределились здесь. 200, 200, 150. 50 рублей ушли вам в накопление на реинвест. И пошли по 250 на три уровня реферальных отчислений. Если это ваш личник, вам 250, вашему спонсору 250 и спонсору-спонсору 250. Все в структуре, все, все 100% денежных средств. Никаких там потерянных денег нету нету никаких там отчислений администрации, нету никаких отчислений на развитие проекта, нету никакой здесь оппонентской платы, нету здесь в этих площадках никакой привязки к уже существующим площадкам, это отдельная площадка клевер, мини и клевер, которые также даже без не взаимосвязаны между собой хотите начинаете а, зарабатывать ну, с меньшей суммы да, с 300 рублей хотите идти по-крупному идете с 3000 рублей активируйте 3000 также и опять мы говорим о чем здесь можно строить стратегию строить можно стратегию можно заходить допустим на первый стол значит тут у меня сегодня прям на первый стол и на второй можно первый второй третий первый клеер основной да? можно просто зайти тремя клонами сразу там допустим в первый стол да? то есть основной активировать и три клона под собой купить причем с трех клонов вы сразу вернете 300 рублей то есть полная активация получается 1200 рублей. Да? Но судя по маркетингу, вы с каждого вернете по 100 рублей. И это и уровни по 50, и реферальные по 50. С каждого по 100 рублей получается. да? И у вас 300 рублей. То есть получается 900 рублей вы, то есть, на активацию такого трехугольника у вас э, уходит. Да? И все. И соответственно, если ваш партнер, вот я говорил, да, пойдут по такой же схеме, то у вас получается вот стол, да, чтобы этот закрыть стол, если вот все пойдут также вам достаточно 9 партнеров, и у вас полностью стол этот закроется сразу. 9 партнеров. Первый стол закроется. Все, как говорится, быстренько, и раз вы уже здесь. Но это опять, это мы говорим о стратегиях, да, кто хочет развиваться, кто хочет круто заходить, кто хочет увеличить свои доходы, может именно таким образом. Можно просто пойти двумя столами, первый за 300 и за 1350, заполняя здесь, тем более здесь вопрос в чем стоит, да, если вы опять же приглашаете партнеров по такой же схеме, да, активация, этого стола, да? И активация этого стола параллельно, то, соответственно, вы начинаете зарабатывать с двух столов параллельно, да? Отсюда у вас деньги идут, отсюда у вас деньги идут. Партнер встал, личник, 50 рублей пролетело отсюда, да. Допустим, 50 рублей отсюда, 200 рублей отсюда. 250 рублей отсюда что получается у нас 450 и 100 550 рублей партнер стал вам сразу 550 рублей прилетел второй партнер стал 550 рублей прилетело третий партнер стал 550 рублей прилетело Итого 1650 то есть что вложили то вернули три партнера сто процентов возвращают вам э, вложенные деньги а дальше только плюсы дальше только плюсы плюсы плюсы плюсы плюсы так друзья все внимательно слушали кто слушал тот молодец кто не слушал тот тому конфетку ладно есть вопросы по маркетингу более стало понятнее, более картина разрисовалась, более вообще, то есть, ну, как-то разжевалась, можно даже так сказать. Или нет, или еще есть вопросы у кого-то? Потому ну, что стало намного яснее. А, -а, -а, я, дум а я думал, что я просто э, хочу э, ну, те вот, которые э, не могут, вот они э, не могут э, понять э, вот этот вот листочек, э, который я сейчас вот, сделаю демонстрацию экрана, э, Дима, это же можно просто, ну вот э, давайте нарисуем, да? Ну вот они не воспринимают этот не как листочек. Может лучше будет показать им вот так вот он. И этот, ну это вот лист, это же круг, да? Ну вот разверните, разорвите круг и просто получится линии. Вот она, первый уровень, правильно же? А это будет вот второй уровень, это будет третий уровень. И здесь точно так же будут, если их вот так свернуть, то получится вот этот лепесток. Ольга, да это все понятно, но вопрос, что сейчас стоит, вопрос стоит, то в чем? Вопрос новинки стоит. Вы понимаете, что мы предлагаем новинку. Если мы сейчас ее развернем и разложим как обычно, то это уже не будет новинкой. Ну да, это новинки не будет, но я так, чтобы вот не воспринимать. Вот это и смысл, вы сейчас, вы сейчас рисуете, да, обычную там ну, вот три... пирамиду, и вам скажут, а, опять пирамиду шли, да, за... идите все. в одно место, правильно? А если это лепесток, то это новинка, это красиво, это эфф... эффектно. Ну да, это очень суть интересно. суть в любом случае, если человек не понимает, что в матричный проект нужно приглашать, то ему хоть все показывали, он это отправит. Но мы цель преследовали в этом в плане того, что это была какая-то новинка. Какая-то который ну, приятно, да. Плюс я вчера рассказывал, что клевер это вообще да, функционирует, потому, что э, главный стимул Ирландии, да? как все знают, по преданию в Ирландии есть Зеленые э, одежки, да, вот такой вот, который, у которого обязательно есть в шапочке вот этот лепесточек, да и он приносит удачу. Но помимо этого, вообще, я читал, что считается это доброжелательно, а посылок человеческая доброжелательность, открытость, честность, прозрачность, надежность, уверенность. Это человек, который умеет одни положительные случаи, позиционируется еще с верой, с надеждой и с любовью. И, соответственно, он приносит тем самым удачу тому, кому он -то встречается. То есть, если мы будем вы встретите этого человечества, вам уйдет Соответственно, мы и делаем посыл этого в таком случае, что эта площадка новая вам уйдет, он устроится и принесет удачу в вашу Да, Дима, вот еще теперь задают вот такие вопросы. Она в площадке, вот площадка Клевер, она будет добавлена у нас в кабинет, да? Значит, я сейчас показываю, да? Значит, демонстрацию экрана. Она будет добавлена сюда вот у нас вот. Как они будут, лепестки, вот, например, откроем площадку этот самый ПД, они будут лепестки точно так, как вот на этой площадке, например, здесь вот их четыре стола, да, это будет вот сначала а, а, лепесток мини здесь, а, один, мини-2, правильно, а здесь будут... А, ну, учитывая тот факт, что они должны будут покрупнее, да, то, соответственно, столы будут друг под вот так вот будут, да? Один а стол, один ниже, один? Второй стол. А ниже второй стол. Они же второй. А два лепестка. А остальные два куда пойдут? Еще не. Ну, а, вот, вот этот технический момент. Я думаю, что это будут а, два. А, ну, вообще, я. Ну, думаю, что планировалось вообще, как бы это все в одном месте, да, и то есть, они будут разгореть щиты, вот так вот. Первый, второй, третий, четвертый, либо. Ну, 4, или ну и ближе к, к старшему, мы видим, об этом все узнаем. Сейчас гадать тоже, какой смысл? программист будет делать это технические точки зрения как удобно. Да? Так же, чтобы это было удобно как и так далее. Нельзя бы это потерять, соответственно, мы будем их так быстро решать. И поэтому сейчас говорить что пока рано, том, как эти столы там будут. Сейчас нужно говорить о самом деле. Да? Разобраться в нем, как он работает. Угу. Как... Как он вообще, есть, на чистые, как происходит, приглашать людей, и именно позиционировать это, как новинка, эксклюзив, который, ну, еще не сталкивался, все паркетики однозначно такого паркетика ни одного не используют. скажи, Дима, вот если, например, у партнера вот закрылся полностью весь этот лепесток, да, а он все приглашает и приглашает, а куда будут становиться его люди? В лепестки своих партнеров будут лететь переливы. А переливы будут и лететь. И как будут они расстанавливаться? Справа-налево или слева-направо? По часовой стрелке. По часовой. Значит, справа-налево будут расстанавливаться. Ну, да. это опять, Если человек не поставил... Профиль. А так? То есть, если он же будет... Тут, на, например, на... на... И он будет поисковик, да, и он может через поисковик увидеть столы своих партнеров и выбрать то же место. Вот как в Payday, да, или как в Oldman, мы же видим столы своих партнеров. Мы видим, какие закрытые и какие открытые. Он точно так же, зайдет к своему партнеру, открытый стол, посмотрит, какая у него ситуация. И если он, он увидит необходимость в том, что ему надо помочь, то он, он поможет, он поставит броню. Ну, это уже будет, когда будут рабочие моменты. А вот когда на старте, всех волнует вопрос, как на старте? На старте мы же не будем успевать выставлять эти брони. Часовой стрелке. слева, справа слева. Все очень просто. В принципе. Будут Еще у кого есть, ребята, вопросы? У матроса нет вопросов. У матросов нет вопросов. Все, благодарим тогда, Дима. Все, спасибо, что пришли. Приглашайте друзей, партнеров и новичков на вечерний вебинар, где будут проводить и сам одним проектом. Денис, добро пожаловать в 18.00. ноль. Ага. Все, на этом все. Ну, ага. все. Спасибо, всем пока. Ага, благодарим, Дима.